Здравствуйте, меня зовут Иван. Сегодня я хочу познакомить вас со своим новым скриптом, скриптом партнерского магазина, который я назвал Money Partner. Данный скрипт выглядит вот таким вот образом, отображается на вашем сайте, на вашем доменном имени. Скрипт этот в реальном времени парсит все партнерские продукты, которые продаются на одном очень популярном сервисе партнерских программ, и выводит их на ваш сайт. То есть, если посетитель вашего сайта зайдет и перейдет, допустим, вот по этой ссылке, посмотрит этот продукт, приобретет его, вы получите свое партнерское вознаграждение. Сам сервис партнерских программ зарекомендовал себя очень хорошо, платит постоянно, регулярно, можно выводить деньги автоматически каждый день, можно делать заказы на вывод вручную. Вот. Смысл этого сервиса в том, что авторы курсов создают свои курсы, мануалы добавляют их в этот сервис, назначают свою стоимость и партнерское отчисление. То есть, вам нужно становиться партнером конкретного товара, вы получаете свою реферальную ссылку, далее распространяете ее в Твиттере, Фейсбуке, либо отправляете email-рассылкой по своим подписчикам. Человек переходит по этой ссылке, смотрит на сам продукт, если его устраивает, он его приобретает, и вы получаете заявленное вознаграждение. То есть, давайте посмотрим тренд товары в топе. Вот цена товара 1900 рублей, отчисление 960 рублей. То есть, если вы продадите его, вы получите 960 рублей. Здесь вы получите 453 рубля. Здесь получите также 453 рубля. Все очень интересно, но не совсем удобно. То есть, надо становиться партнером, надо получать ссылку, надо ее где-то распространять. А мой скрипт создан как раз для того, чтобы этим не заниматься. Он в реальном времени получает товары так же, как и здесь, топ за 24 часа, за 3 дня, лидеры недели. Еще здесь есть проверенные товары. Данная рубрика проверяется администраторами, то есть администраторы этого сервиса проверяют товары и действительно соответствуют описанию и выводят его в проверенные товары. То же самое и на сайте. На главной странице отображаются проверенные товары, чуть ниже топ за 24 часа и еще ниже самые новые товары, то есть которые просто находятся в каталоге. По мере добавления, вот 19 часов назад был добавлен последний товар, вот он у нас отображается на нашем сайте. То есть здесь будет добавлен новый товар, также он появится на нашем сайте. Наш партнерский магазин имеет короткие ссылки, что очень важно для поисковой выдачи, хорошо индексируется в дефолтном состоянии уже имеет карту сайта которая сама автоматически генерируется и обновляется выглядит она вот таким вот образом то есть ссылку на эту карту сайта вы можете спокойно добавить в яндекс в google webmaster для того чтобы эти поисковые системы быстрее проиндексировали ваш сайт также система имеет rs-канал свой РРС-канал, то есть уже встроенный, который транслирует новости вот с этими товарами. Использовать эту РРС-ленту вы можете следующим образом организовать подписку на пуш уведомления на своем сайте, зарегистрировать сайт сначала в сервисе, пуш уведомления добавить в свой сайт, получить специальный скрипт, который вы потом в дальнейшем ставите в панель управления Молный партнер. И, и далее с помощью рассылок на основе РРС создать серию пуш-уведомлений. То есть в это окошко вы вводите ссылку на свою RRS-ленту, далее проверяете URL и далее по инструкциям сервиса настраиваете рассылку пуш-уведомлений. То есть можно задать количество уведомлений в день, когда отправлять, сколько отправлять. И система уже сама автоматически из получаемых из RS ленты новостей, то есть вот этих вот товаров, будет генерировать уведомления вместе с картинкой названиями описаниями отправлять вашим пуш подписчикам по вашему расписанию то есть вам не нужно будет самому придумывать тексты названия заголовки для rrs рассылки она все будет сама брать из RRS ленты И ежедневно отправлять push уведомления вашим подписчикам абсолютно без вашего участия эта функция я считаю очень полезная на данном сайте она на демонстрационном сайте она у меня есть можете подписаться и увидите, как вам начнут приходить несколько раз в день мои пуш-уведомления. Человек, перейдя по этому пуш-уведомлению, сразу попадет на внутреннюю страницу вашего сайта, лендинга, минуя главную страницу сайта. Вот так вот будет приблизительно выглядеть пуш-уведомление, только оно будет всплывать в правом углу монитора, либо на телефоне появляться, смотря где он подписался. Минуя главную страницу, будет попадать на внутреннюю страницу вашего сайта, где будет знакомиться непосредственно с самим товаром. И если он его приобретет, то вы получите свое вознаграждение. Также очень важный смысл моей системы заключается в том, что все эти сайты, как бы лендинги, они отображаются внутри вашего домена. То есть у вас появляется возможность вставить в каждый вот этот продающий сайт лендинг пейдж, свою форму, допустим, подписанную свою форму подписки на рассылку также предложить подписаться на пуш уведомления. Чем это полезно? А также вы можете вставить сюда свой счетчик Яндекс Метрики, Live Internet статистики, то есть чтобы получать статистику в реальном времени. Чем это полезно? Представим такую ситуацию. Раньше вы вкладывали 10 тысяч, допустим, в рекламу конкретного партнерского товара, допустим, становились товаром, партнером, получали ссылку, шли в Яндекс Директ составляли объявления и вкладывали 10 тысяч рублей продавали этот товар получали на свой сайт трафик допустим из 500 человек реально продукт покупала человек 10 вы возвращали вложенные в рекламу деньги но как бы ни в плюс ни в минус не уходили и все на этом заканчивалось то есть из 500 человек 10 человек приобретало, остальные 490 человек покидали сайт и забывали про вас сейчас это кардинально поменялось сейчас вместо того чтобы рекламировать вот эту ссылку. Вам достаточно скопировать ссылку из браузера, ведущую на ваш на ваш сайт, и рекламируйте ее. То есть получается такой механизм, что также вы вкладываете 10 тысяч, допустим, 500 человек заходят, также 10 человек приобретают. То есть вы деньги, вложенные в рекламу, возвращаете, но люди уже не просто уходят, покидают ваш сайт. А в момент, когда человек хочет покинуть сайт, вы ему можете отобразить форму подписки на рассылку то есть он подпишется на вашу рассылку либо вы его можете предложить подписаться на push уведомления либо email рассылка либо push уведомления и таким образом далее уже работать с этим человеком посредством email маркетинга либо push уведомления автоматически ему отправлять то есть это уже гораздо лучше получается чем просто так вот надеяться на яндекс рекламу помимо этого я у вот себя в городе э, в газете Даю каждую неделю объявление с текстом «Как заработать деньги?» Узнайте на сайте и адрес сайта. Стоит это объявление у меня в городе 60 рублей. Еженедельно оно мне приносит от 3 до 5 тысяч рублей прибыли. То есть, это достаточно продать любой, вообще любой один из этих товаров, и он уже покроет расходы на такое текстовое объявление в газете. Это я рекомендую делать в первый месяц. После того, как вы создадите свой партнерский магазин, так как уйдет время на его индексацию поисковыми системами, прежде чем он попадет в выдачу, но вы уже сможете начать продавать. Либо, если у вас есть своя уже подписная база, вы можете отправлять своим подписчикам ссылку на этот сайт. Ну, я вот даю объявление в газету, у меня уже и в поисковой выдаче сайт есть, как бы, есть трафик из поисковой сети, но я все равно продолжаю рекламировать сайт в местной газете, потому что это дешево, и это тоже приносит свой доход. Так, где-то через неделю, через две, после того, как вы создадите свой сайт, он начнет хорошо уже индексироваться поисковыми системами, люди начнут что-то искать. В Яндексе что-то искать в Google. Вот я вбил, мой сайт отобразился. Если я сейчас найду, я нажму, перейду на главную страницу вот своего сайта. Это неинтересно. Вот, допустим, человек узнал, слышал что-то про денежного интегратора, что это за система. Ищет ее в Яндексе, денежный интегратор. Вот Яндекс выдал ссылку. Сейчас я вам как раз продемонстрирую. Вот он нажимает, попадает не на главную страницу, а попадает на внутреннюю страницу непосредственно этого продажника денежного интегратора. Смотрит ее. Если его все устраивает, приобретает этот денежный интегратор, вы получаете свое вознаграждение. Если его не устраивает этот денежный интегратор, он в момент, покид покидания, в момент, когда хочет покинуть сайт, вы можете ему показать форму подписки на рассылку, можете подписать его на push уведомления. То есть это каждый, каждый сайт, вот, вот эти вот сайты, каждый сайт имеет такую возможность. Подробнее расскажу о самом сайте, о его функционале. Главное, выводят проверенные предложения, топы за 24 часа и все товары, которые есть. Также в сервисе есть каталог товаров в тренде. 24, 3 дня, лидеры недели, то же самое все это выводится у нас на сайте. Главное, топ за 3 дня, то есть все товары, которые хорошо продавались в течение трех дней. И лидеры недели товары которые хорошо продавались в течение недели вот, сайт отлично индексируется стоимость этого скрипта моно всего 990 рублей то есть вы получаете полноценный рабочий сайт себе за 990 рублей единственное что вам нужно будет это приобрести доменное имя и хостинг для него хостинг подойдет любой есть большая вероятность того что подойдет бесплатный хостинг главное это наличие pHP на хостинге pHP сейчас есть у всех хостингов так что смело выбирайте любой самый дешевый и он подойдет вам так после приобретения модный партнер вы получите архив с самим скриптом в котором будут видеоинструкции и сам скрипт то есть вам останется загрузить файл скрипта себе на хостинг в корневой каталог, зайти по адресу вашего сайта, ваш домен, админ, и перед вами откроется панель управления. В панели управления вам нужно будет ввести логин-пароль, который по умолчанию задан. Это в инструкции вы прочтете. Войти, и вы увидите вот такую картину. Это панель управления вашего сайта. Вам нужно будет заменить заголовок своего сайта, описание сайта, ключевые слова для сайта, Название сайта заработать онлайн. Оно отображается на главной странице. Вот. Здесь. И в самом низу страницы в футере. Ну, заменяют логотип. Далее ввести при необходимости в метатег Head Head. То есть сюда вы вставляете скрипт. Как раз вот, когда будете добавлять в этот сервис push-уведомлений свой сайт, он вам выдаст скрипт. Этот скрипт вам нужно будет разместить в данное поле. Также сюда вы можете добавлять метатеги Яндекс, Вебмастер, Google Вебмастер, чтобы верифицировать свой сайт в тех сервисах. Далее идет форма для оставления счетчиков. Сюда вы можете вставить счетчик Яндекс Метрики, Google статистики. И этот счетчик будет отображаться как на главной странице, так и вот на страницах лендинг-пейдж. То есть вы сможете в реальном времени получать статистику. В это же поле вы можете вставить форму подписки на рассылку, всплывающую, то есть которая будет срабатывать в тот момент, когда человек попытается покинуть ваш, ваш сайт. Очень важно сюда вставлять форму именно всплывающую. Так как если вы вставите сюда статическую форму подписки на рассылку, видна на сайте она не будет, потому что счетчики эти, чтобы не портить э, сайт, я их скрыл, их на сайте не видно, но всплывающую форму она будет отображаться на вашем сайте спокойно. Далее идет самый важный в системе пункт, это ID. ID сервиса партнерских программ, то есть вам необходимо будет получить в этом сервисе свой ID. Как его получить, есть видеоинструкция, вот она. Это не займет у вас более одной минуты. Впишите сюда свой ID. Далее укажите количество отображаемых товаров на главной странице, в топах за 3 дня и в лидерах недели. Нажмете на кнопку «Сохранить». Обязательно перейдите на второй шаг, так как все клиенты получают архив, и логин и пароль у всех одинаковы, обязательно замените логин, замените пароль. Запишите эти данные отдельно на листочек, либо у себя на ПК. Восстановить позже эти данные будет просто невозможно. Обязательно их запишите. Ну, если вдруг вы все-таки потеряете все эти данные, единственным выходом останется вам обратиться ко мне в поддержку, либо полностью переустановить систему, загрузить ее на хостинг, и она вновь заработает. Вы вновь сможете попасть в панель управления сайта. Все после того, как вы загрузили файлы себе на хостинг, настроили панель управления, настроили интеграцию с сервисом партнерских программ, нажали на кнопку «Сохранить», все товары, вот здесь вот, отображаемые на вашем сайте, становятся вашими партнерскими как бы, товарами. То есть человек, зайдя из поисковика на главную страницу, либо сразу перейдя из поисковика на внутреннюю страницу с лендингом продающим, если его все устроило и он приобрел товар, вы получаете за это свое партнерское вознаграждение. То есть, более вам делать ничего не нужно. Единственное, на первое, в первое время, после того, как вы создадите свой сайт, допустим, сегодня, я рекомендовал бы вам делиться в, поис... э... в социальных сетях Twitter и Google+. То есть, <coughs> мы делимся там не для того, чтобы привести покупателей из социальной сети, а для того, чтобы привлечь из социальной сети поискового робота Яндекса и Google на ваш сайт, чтобы сайт быстрее попал в поисковую выдачу. Для, для этого я создал вот такие вот кнопочки на новых товарах. Просто нажимаете, поделиться в твиттере. Делитесь в твиттере. Нажимаете поделиться Google, делитесь в Гугле. Все, этого будет достаточно, чтобы в течение недели уже ваш сайт попал в поисковую выдачу. Обязательно приобретайте мой скрипт мой партнер. Я вам рекомендую. Он действительно очень прост в настройке. Самое сложное для вас окажется – это регистрация доменного имени и приобретение хостинга. Все остальное описано видеоуроками. Очень просто. Не требует много затрат времени и никаких знаний. Все написано в инструкции. Есть вот инструкция, есть видеоуроки. Здесь они будут добавляться. Все обновления и исправления данной системы вы будете получать бесплатно. Помимо этого, вас после приобретения ждет еще один приятный сюрприз, подарок от меня. Техническую поддержку я оказываю всем всегда вовремя. Максимум отвечаю в течение 24 часов, так как постоянно я не могу находиться за компьютером и отвечать на все вопросы. Но я надеюсь, то, что вопросов должно быть минимально, так как все в принципе понятно. Получили, оплатили скрипт. Скачали, разархивировали его себе на хостинг, настроили панель управления, интегрировались с сервисом партнерских программ, сохранились, и ваш сайт готов. Все Сегодня вы его создали, пощелкали в социальные сети ссылочки, добавили карту сайта в Яндекс.Вебмастер. Карта сайта признана для того, чтобы поисковые системы быстренько по ней проходились по этой карте и добавляли все эти ссылки в поисковую выдачу. Также обязательно вам рекомендую воспользоваться сервисом пуш-уведомлений, добавить пуш-уведомления, запрос на подписку пуш-уведомлений и создать автоматическую рассылку этих уведомлений по вашим подписчикам. То есть все будет делаться автоматически, никаких картинок, текстов вам придумывать не надо будет, все будет браться из RRS ленты и рассылаться. Система моя стоит 990 рублей, это копейки, Сейчас заказать обычный сайт там на WordPress будет вам стоить гораздо дороже. А здесь вы получаете полностью автоматическую систему, ничего вам делать не нужно. Практически все товары, как проверенные, так и топы за 24 часа, лидеры недели и новые товары добавляются автоматически с интервалом не реже, один раз в час. Жду вас в числе своих клиентов, готов отвечать на ваши вопросы. Обязательно прочтите более подробную информацию на этом сайте. Всего вам доброго, хороших вам, вам заработков. Жду вас в числе своих клиентов. Mm. До свидания.